Дорогой Святой Дух, я знаю, что я не справлюсь с Твоим посланием. Поэтому именем Иисуса Христа я прошу, чтобы Ты сам пребывал здесь. Ты знаешь сердце каждого. Я прошу, чтобы Ты говорил, чтобы Ты учил, чтобы Ты осветил каждое слово. Во славу Тебе и в великой благодарности. именем Иисуса Христа. Аминь. Я даже не знаю, как начать, потому что эта вещь писалась и она диктовалась мне тогда, когда я очень большую оплошность сделала. Мы обычно привыкли слушать такие проповеди, такие свидетельства. Я великий, я хороший, у меня все получается. Здесь совершенно иное. Чем ближе мы идем к Богу, тем труднее наши испытания, чем хуже наша жизнь – тем больше мы видим свою несостоятельность, как бы жить по Слову Божьему. И, может быть, иногда мы даже придем к такому выводу, что мы спросим у Бога, с тобой или я. Я вчера была в большом маркете, у меня закружилась голова. Я смотрела людей на людей, смотрела на христиан, кого я там видела, и у меня такая боль появилась в сердце. И я подумала, а сколько из них вообще спасенных? Неужели все подготовляются на Армагеддон, на то, чтобы их уничтожили? Я зак... У меня такой характер, он от отца у меня. Я терплю, терплю, терплю, но когда мне очень больно, я начинаю кричать. Вы представляете эту сцену? Женщина бухнулась на колени, пред всеми и начала кричать, Боже, помоги, найди хоть кого-то, кто не, на... не так смотрит горделиво. А как эти матери, Боже, угоден ли я тебе? Я кричала, кричала, но ответа не получала, и, наверное, людям было стыдно за меня, а мне было стыдно, что никого нет, вообще никого. Это глухота, это. Я не знаю, что эти люди подумали, но мне все равно. Написала я это, вообще-то Бог дал мне это как, как какую-то контрольную работу, когда я увидела ангела, который сопровождает одного из моих детей, и увидела, что он плачет. И я поняла, что этот ребенок играется с небом. Но он там не будет. И я поняла, что я ничего не умею сделать ни с кем. И я опять кричала. Но никто меня не понял. Что это больно, что это... Ты не знаешь, что делать в этих ситуациях. И там были люди неверующие. Я думаю, боже, что со мной такое. Я совершенно не могу обладать самой собой от этой боли. Вы знаете, не столько физическая боль, которую я получила, я не знаю уже когда, когда я упала из этих лестниц, и спина моя разрушена, но та духовная и душевная боль, она страшнее. Взамен того, что я сделала, Иисус ночью начал со мной говорить, «Пиши». Пиши, я так просила, что Боже, дай мне силы получить такое покаяние, чтобы все это наконец кончилось. Неугодно я тебе, убери меня, но видеть разрушение любимых мне людей. После всего этого, когда я часами, ночами на коленях работаю, вы знаете, у меня на коленях огрубела кожа от молитв, там такие заплатки, как будто. А это потому, что я все время на коленях. И Бог спросил у меня единственную вещь. И Он дал мне услышать, увидеть, прочесть. Я буду с вами сейчас идти по этим слайдам в надежде, что и вы понятие то, что, что Бог дал мне понять. Бог спросил у меня, «Эстер, ты любишь меня?» Когда-то Он спросил это, от Симона Петра. Какой по характеру был Симон? Импульсивный, как и я. Очень, как бы сказать, харизматичный, желающий на самом деле все сделать так, как это хочет Бог. Но он был несовершенным человеком. Мы зачастую забываем, что мы несовершенны. И все даяние, что у нас есть, все, что мы можем сделать, это не потому, что мы хорошие, что мы талантливые. Нет. Потому что нам дается это оттуда. Он часто ошибался, спотыкался, отступал от Иисуса. Мы знаем все эти истории, мы сейчас прочитаем. Но при этом разница с другими грешниками. Я сегодня услышала ночью термин. «Святой грешник» — это я. Будучи импульсивным, он часто ошибался, спотыкался, отступал, но при этом он желал делать то, что бы хочет, но не мог. У него не было этих внутренних сил. Сейчас готовятся новые лекции, я буду сидеть и сидеть, сколько я не услышу, чтобы понять, что такое крещение Святым Духом. Я очень прошу если вы найдете время, Посмотрите в Ютубе последнюю проповедь, она длинная. Но когда вы любите Иисуса, вы не оторветесь. Тогда ничего не кажется длинным. Это крещение святым духом и харизматические дары. Я прочитала всю историю, чтобы это понять и написать. Все конфессии говорят по-разному. И сейчас я хочу узнать, почему у нашей Церкви, у нас так мало сил, Почему мы не можем иметь ту силу свыше, которую ожидали ученики? Пойти, повелевать, и так и будет. Моя семья нуждается, мой внук нуждается в этом, чтобы я это поняла, и многие другие. Я буду на коленях и буду сражаться и бороться за это, пока не получу тот ответ, который ожидаю, чтобы помочь людям, чтобы изгнать, лукавого изгнать темные силы приостановить зло когда мы отступаем тогда наши ошибки вот это очень важно что я услышала мы отступаем мы, нам стыдно нам, нам как бы больно но вот эти ошибки не должны быть или стать для нас судьбоносными и роковыми я сегодня спрашивала у Бога, могу ли я вообще сюда прийти, имею ли я право на это. И та же самая проповедь, которую Бог тогда мне дал, изучая ее, дало мне силу и право сюда прийти. Петр падал, мы тоже падаем, несколько раз, мы тоже несколько раз. Но вы знаете, он падал всегда вперед. А что это такое? Нам сейчас надо это запомнить. Когда он падал, тогда его ошибки и погрешности не уводили его в сторону от Бога. Невзирая, что он упал, невзирая, что он сделал плохо, невзирая, что грех его победил, он не желал уйти от Бога. Всегда он падал вперед. Смысл в этом. Каждый раз, когда дьявол говорит нам, Тебе, мне, вам, нам, или кому-то, что мы никуда не годимся, что все с нами, что мы никто, что наши жизненные обстоятельства победят нас, что погибнут наши близкие, не верьте этому. Что мы ничего не достигнем и совсем пропали, тогда надо вспомнить Петра и эту историю, которую вы сегодня услышите который, невзирая ни на что, всегда хотел делать то, что правильно, и это дает силу вставать. Петей было что-то, что заставляло его вновь вставать. У него был стержень другой, и мы потом его, ну как бы, сравним с Юдой с Искариотом. Мы все грешные, мы не сможем выстоять без Святого Духа. У нас была одна, в нашем санатории из Германии, очень богобоязненная женщина с раком. Она приехала к нам уже совсем-совсем в последней стадии. Мы с ней молились, говорили, работали. Такая чудная женщина, робкая, тихая, смиренная, И она сказала так, задала такой вопрос что она увидела сон. И она увидела, что в раю там очень мало будет тех, кто из нашей церкви. Большинство будет не от нас. Меня это... Я понимаю, почему это так. Сейчас я пишу, и Бог дает мне изучить про веру и про покаяние. Если я с этим справлюсь при помощи Бога, я очень прошу вас это выслушать. Мы опираемся очень часто на религию, на знание закона, на знание того, что написано в Библии, но не на самого Бога, не на познание Иисуса, не на личный контакт с Ним. В том, что мы, когда мы будем у врат, жемчужных врат, у нас не спросят, во что мы верили, они спросят, что мы делали, в кого мы верили. Слышите разницу? В кого мы верили? Очень трудно, и так сердце болит, что просто невыносимо. Дьявол хочет нас зауверить, что мы ничего не достигли, что мы пропали. Я вспоминаю Петра, и так меня Бог с этим поднял, и может еще кого-то, кому это важно, он хотел делать, что желает Бог. Он был готов изменить свои желания, отдать их Богу, поменять путь, но делать то, что хочет Бог, а не Он Сам. Вот и разница. И это заставляло его вновь вставать и идти дальше. Когда Иисуса распяли, только тогда Петр понял, понял и узнал, что он, Петр, последователь Христа, просил и покинул Иисуса. А покинул он его тогда, когда Иисус больше всего в нем нуждался. Петр потерял всю надежду, что Бог вообще еще вообще больше будет использовать его в служении. Он ощущал себя негодным. Сто раз это было со мной так. Почти всегда. Я не понимаю тех людей, которые... Без сомнения, как бы, наверное, не понимая действительное состояние, это религиозные люди, которые идут, делают, желают говорить, но в них нет истинного познания богобоязни. Потому что мы будем отвечать за каждое слово, которое мы говорим. Петр ощущал себя негодным, и Петр возвратился обратно куда – когда мы не справляемся на Ниве Божьей, когда мы чувствуем, что мы негодны, мы идем туда, где мы привычно были. Я смотрела, что в Америке из нескольких миллионов пасторов половина уходит. Они уходят зарабатывать деньги. Они уходят на другую Ниву. Они бросают Иисуса потому что это, если ты человек с совестью, тебе это очень трудно. Пётр потерял всю надежду, что Бог вообще его может использовать, ведь он бросил его негодным. И вот он рыбачит. Две истории про эту рыбалку. Одна на озере Галилейском, а второе я просто не умею это выговорить на русском языке. По-эстонски это совсем по-другому. А это Тивериадского озера. Это вторая история. Но мы сейчас придем к первой. Петр особенным образом изо всех сил стараться дойти до Иисуса, когда он увидел в лодке, что кто-то идет туда, а все остальные ученики, которые тоже рыбачили с ним, они не узнали Иисуса. Мы сейчас это все прочитаем. Вот разница Петра: как бы он ни падал, как бы он ни ошибался, но Своим сердцем Он всегда узнавал и знал, где Иисус. И Он, сбросив все, здесь все сомнения пошел к Нему навстречу по озеру, что преобладало в сердце до падения и что после падения. Я думаю, что до падения Иисус был, он еще не слышал Петра Иисуса, он был самонадеянный, как множество из нас, которые скажут, я пойду, но имеют ли они на это полномочия от Бога, от этой высшей конторы и высшего трона благодати, имеют ли они сопутствующий лист на эту командировку. Я всегда это спрашиваю. Но после падения он ощущал чувство какое? Вины, осуждения, стыд. Я пришла после этой проповеди к пониманию, что человека, который не упал, который не увидел свое истинное состояние, Иисус вообще не может использовать. Это будет самовозвышение показание самого себя своих-то доступках, но не Бога. Эта история изложена в Евангелии от Матвея 14, 22-30. Сразу после этого Иисус настоял, чтобы ученики сели в лодку. Он хотел быть один, он хотел с отцом поговорить. Он до этого пять тысяч накормил. Не дожидаясь, пока он отступит народ, переправились на другой берег. Все в лодке в это. Отпустив же людей, он взошел на гору, чтобы в уединении помолиться, и долго оставался там один. И после наступления вечера. А лодка в это время далеко от суши боролась с волнами. И там были последователи Христа. Они были в буре, в шторме, не справлялись с этим и боялись утонуть. Они были там без Иисуса. В любой ситуации, в любой лодке, если в нашу лодку жизненную не приглашен главным командующим Иисус Христос, эта лодка потонет. Все эти трудности, которые сейчас вскоре будут еще гораздо хуже, их не вытерпеть, если мы не соединены с самым сильным канатом, сердцем Иисуса. А лодка в это время далеко от суши боролась с волнами, которые гнал встречный ветер. Уже на исходе ночи Иисус догнал лодку, идя прямо по морю. Как отреагировали те, которые должны были его знать? Увидев, как он идет по морю, ученики его сильно испугались. Они не узнали его. Это призрак? Решили они и в ужасе закричали. Это те, которые были дня в день с ним, говорили, учились, молились, ели, жили, лично знали его, они его не узнали. Увидев, как он идет по морю, учеников сильно испугались, это призрак? Тогда Иисус заговорил с ними, успокойтесь, это я, не бойтесь. Как часто нам надо это услышать, но это надо услышать в тишине, в покое, в уединении с Богом. «Господи!» – сказал ему Петр, – «если ты это, вели мне пойти к тебе по воде». Вы понимаете, Петр был единственный, который действительно узнал Иисуса. «Иди!» – и первая реакция импульсивного Петра, который всегда в любой ситуации шел вперед. «Позови меня, Иисус, я пойду». «Иди!» – ответил он. Тогда Петр вышел из лодки и прямо по воде направился к Иисусу. Прямо по воде, но почувствовав, как силен ветер, я спрашивала у Бога. Еще Бог мне дал, но это будет когда-нибудь проповедь, я занималась, когда в нашей ситуации был кризис и очень трудно совсем. На заводе я спрашивала Боже, дьявол гнетет нас, что делать? И Бог объяснил мне, что ветер и шторм когда лодка борется с. С этими волнами, что не волнами надо бороться, а утихомирить ветер. И я поняла, но это я сейчас еще учусь. Мы боремся с волнами, получили, не получили, есть деньги, нет, идем, не идем. А этот или тот, Сидоров или Иванов, или, или еще что-то, а этот на меня так, а этот, то мы боремся с препятствиями, вместо того, чтобы посмотреть духовно наверх и побороть зло. Это борьба духовная. Ветер. Дьявол посылает ветер. Ему надо приказать получить власти силу. Успокойся. И все уйдет. Все будет по-другому. Когда я эти молитвы нашла, и когда так замолилась, наш кутер починили. Спасибо тебе. Но Бог дал эту молитву и сказала: сколько ты хочешь, чтобы мы получили 40 тысяч и больше? Боже, ты дашь это дьяволу сделать? Не борись с кутером, не борись этим, борись с лукавым. Прикажи ему, Отстать. Когда ветер утихомирится, тогда волны тоже больше не будут нас пугать. Господи, закричал он, спаси меня. Что случилось с Петром? Он пошел, но не дошел. Мы часто такие. Даже если бы самым лучшим рвением идем, но у нас нет силы противостоять. Злу, злым духом, иному миру, темноте, у нас нет опыта и силы, мы пугаемся. Я помню, я выступала в Норвегии, и я хотела говорить: в Большой зал был много людей о Божьей любви. И я сказала им: Вы сейчас пугаетесь, вы обсуждаете то и третье, но я вам скажу так: что если любовь живет в нашем сердце, то сюда может сейчас войти оруженные войска вокруг меня. Все с этими пулеметами, я не знаю, с чем гранатами. Но мне абсолютно не страшно. Абсолютно все равно. Я встану и скажу, Боже, ты моя защита. Ты мой посох, Ты, мой, ты моя помощь. Ты мое убежище. Да, Оля, ты написала мне, ты мое убежище, ты моя сила. Не бойся, говорит Господь нам, успокойтесь. Ничего, что не разрешит Бог, не будет. Иисус протянул ему сразу руку, поддержал его и сказал, зачем же ты усомнился, маловерный? Сейчас у меня на переводе пять лекций о вере, еще шестая большая. Я все учусь и учусь, и я понимаю, если Бог даст мне наконец понять, где вот это узел, этот дьявольский, который он на наши глаза закрыл, как с этим справиться, мы получим огромную помощь и умение, и силу выйти из трудных положений и победить их. Зачем же ты усомнился, маловерный? Но это еще работа впереди. «Когда вошли они в лодку, ветер утих». Кто вошли в лодку? Петр и Иисус. Раньше ветер не утих. Даже ветер не утихнет с маловерными. Не утихнет. «И те, которые были в лодке, они пали ниц перед Иисусом, восклицая, «Воистину ты, Сын мой!» Они узнали Иисуса только лишь тогда» когда утихомирился ветер. Мне очень жали этого. И всех учеников именно Петр был тот, кто бросился навстречу Иисусу. Именно Петр был тот, который признавал в нем Господа, не другие. В чем же разница? Но Симон Петр был также и тем учеником, который трижды отрекся от Господа. Как Иисус ответил, на отступление Петра. Я жаждала это читать, я жаждала это понять, потому что этот отступник я. В Евангелии от Иоанна 21, 15, 17 есть ответ Иисуса на отречение Петра. «А когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симонионин, любишь ли ты меня?» Вот это уже ситуация после воскресения Иисуса, когда Он трижды хотел показаться ученикам, и это вот у Тиверианского озера, когда они ловили, ловили рыбы и ничего не словили, а когда Иисус сказал на правую сторону словили 153, мы не фактами, не знанием, а сердцем дойдем до Иисуса, по знаниям. «Когда же они обедали, а Иисус дал им хлеб и рыбу?» Но это он пришел, чтобы их укрепить и сказать, что он воскрес, что он живой Иисус. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Мы тоже так отвечаем, потому что мы думаем, что мы любим. Но сейчас... То, что я изучаю там очень ярко сказано вера это не наше отношение это дело это как мы делаем иисус говорит ему пас паси агнцев моих посмотрите чем он его укрепляет то есть он говорит я тебя не виню я тебя не осуждаю я тебя подниму. Еще говорите ему в другой раз, Симон Йонин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: так, «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. А Иисус знает, что они три раза отступился и три раза спрашивает Иисус опять: «Паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Йонин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз просил его любишь ли меня, и сказал ему: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: овец мой. В этом диалоге, в этом нету ни одного слова от Петра. Прости меня, Иисус. Ни одного. Ничего. Меня это поразило. Он не слышит даже, он самонадеянность. Не, не часто мы как бы действительно не видим себя. Когда Петр смотрел, очнется Петр только тогда, и он действительно увидит, хотя здесь должен быть совершенно другой диалог, потому что уже Иисуса распяли. И вот я написала сюда этот эпизод. Когда Петр смотрел на лицо Иисуса, ну это мое воображение. Прямо в глаза, когда его вели на распятие, то Петр сильно ощущал свою вину. Но это должно было быть так. На удивление он, Петр, не увидел в глазах Иисуса осуждения. И видел только любовь. Иисус, явившись ученикам после своего воскресения, выбрал для последних слов Петру, что он выбрал. Опять только один вопрос который он уже трижды задал. «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они? Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня? Симон, Иоанна, любишь ли ты меня?» Иисус не спросил Петра, почему он убежал. Он не спросил, почему он ругался. Нескрасивыми словами, почему он отрекся, почему он оступился от Иисуса, когда Иисусу больше всего нужна была Его поддержка, Его не было. Он не спросил, почему Петр не любил Иисуса так же, как Он это обещал сделать. Все три раза Иисус спрашивал один и тот же вопрос, и все равно Петр отвечает Своему. Без как бы глубокого действительного понимания. Иисус этим вопросом как бы говорит Петру, что не гневается на него, а наоборот ищет и спрашивает у Петра, есть ли у него еще желание быть вместе с Иисусом. Акцент на другом. Мне очень понравилось это, когда я это, этот дьявол копается в нашем прошлом. Иисус этого не делает. Он выбелил наше прошлое. Да, Петр солгал, он отрекся, он отступился, но Иисус ни слова не спросил об этом. На человеческом суде у нас все по-другому. Иисус не занимался с прошлым Петра. Он только спросил, любишь ли ты меня все-таки? Сколько раз в нашей жизни мы проваливались, постоянно, сбегались, потыкались, желали просто все бросить. Но он спрашивает у нас в ответ, любите ли вы его. Он сегодня спрашивает у нас. Но ответ должен быть глубоко и сердце не так поверхностно. Если любишь, тогда не осуждаешь. Иисус понимает, когда мы ошибаемся, когда мы грешим, но когда наше сердце все-таки любит Бога. Здесь надо нам в самих себе разобраться. Когда Лукавый говорит, что мы не соответствуем стандарту, обычно он это так говорит, и мы ничего не стоим, тогда надо взамен спросить, а кто? Кто соответствует? Кто стоит? Стоит никто. Нету на этой планете такого. Когда мы любим Иисуса, тогда мы, если падаем, падаем вперед, всегда вперед. Несмотря на наш провал, несоответствие, важно, что несмотря на все это, мы желаем делать то, что правильно, то, что желает Бог. А вот в этом надо нам каждому собственноручно, собственно-сердечно ответить. Так ли это? Мы искушены, мы провалились, мы слабые, но все же живем с желанием сделать что угодно Богу и что правильно. Здесь огромный контраст с Юдой и кариотом Такой маленький, как бы раздумие. Пётр плакал. Он плакал от чувства досады, от стыда, от своей слабости, когда упал, но все-таки он пошел обратно к Иисусу. Значит, он знал, что такое прощение. И Иуда из же не сделал этого. Иуда не желал делать то, что угодно Богу, а делать то, что желаемо ему. Вы не слышали иногда такие свидетельства и такие молитвы, когда человек просит? Явно о своем. И желает, чтобы Бог с ним согласился, а не Он с Богом. Это очень часто такие молитвы. Мне дети мои пишут, мама, молись за это, это, мне нужно это, это. Ты наша выручалка. Мне понравилось это, ты теперь молись, чтобы я это получила. Я отвечаю. Извините, пожалуйста, но я не могу так молиться. Я спрошу. У Бога что Он хочет, что Он преднамерен для этого человека, в том числе и для моих детей. И я не мечтала, чтобы они были лучше всех, чтобы они учились в Гарварде. Меня всегда за это никто не понимал. Моя единственная мечта, чтобы не познали Бог, Чтобы их сила была не в этом мире, а в этом. Когда мы любим Иисуса, тогда мы, если падаем, падаем вперед, всегда вперед, несмотря на наш провал. соответственно Важно, что несмотря на это мы желаем делать то, что правильно, то, что желает Бог. Мы искушены, мы слабые. Нам теперь выбрать. Петр или Искариот? Кто мы? Юда Искариот не желал сделать то, что хочет Бог. Он желал делать то, что хочет Он. Он целеустремленно и предварительно обдумал, желал свяшить только желаемый ему. Он обдумал, как Иисуса заставить делать то, Бога заставить делать то, что желает Он. Это преднамеренное подготовление к греху. Целеустремленное, какая разница? Помыслы их обоих, Петра и Юды, были абсолютно разными. Их искренность была абсолютно различная. Не всегда слезы показывают искренность. Сердце показывает. Почему эти слезы? Один плакал, потому что пришел к покаянию. Он был сломлен тем, что сделал. Ему было стыдно. А другой, Юда искорет в то же время тоже плакал, но только из-за гнева, из-за обиды, что дела не шли так, как он этого хотел. И как он, великий Юда Искорет, умнейший из умнейших, планировал. Иуда Искарио с греховным сердцем планировал свои предательский план и далее плакал только лишь потому, что у него это не получилось, что он попался. Это были слезы, сожаления о том, что не получил желаемое, и, как вы знаете, он повесился. Пётр же не планировал и не желал поступить вопреки желанию Господа. Абсолютно разные помыслы и выборы и духовность. Я только-только что познакомилась с Иисусом. И у меня были в школьные времена одна школьная подруга. Мы с ней тогда долго не общались, и она подошла ко мне. Я хотела ей дать книги об Иисусе, о, о новой жизни. Но так и не смогла. Она продавала парфюмерные изделия, а я опоздала. Она мне начала рассказывать свою историю, что она влюбилась, что она нашла мужа себе, что уже был день свадьбы, а он ее бросил. Как вы думаете, что эта девочка сделала? Она приняла яд, попросила своих подруг ее красиво украсить, чтобы когда будет похороны, она бы выглядела так, чтобы он... Ну, чтобы все сокрушились. Я опоздала. Я опоздала. Это, меня абсолютно ясно стало, это, пред... это предательство, это Юда. Петр пришел к Иисусу, и Юда ушел. Если мы и юды, то мы от огорчения, что мы не получаем, что мы желаем, будем гневаться, будем винить кого-то, будем угнетать. И это. Очень тяжело и трудно в это последнее время. Особенно, когда тебя угнетают те, которые должны быть тебя любить. Евангелие от Луки 22, 61, 62 «И Господь, обернувшись, взглянул на Петра и вспомнил Петр слова Господа, которые тот сказал ему. Сегодня, прежде чем пропадет, пропает петух, ты трижды отречешься от меня». Он вышел со двора и горько плакал, Петр. Иисус же, на нем я, я как бы в своем как бы духе, вот я видела, как это страшно было. Я перечитывала эти Евангелия, как Иисуса ввели туда, на Голгофу. Ну, может быть, такое мое воображаемое описание. На нем терновый венец. Он кровавый, в кандалах совершенно изнуренный, измученный, но он посмотрел в сторону Петра с любовью, без единого упрека. И Иисус обернулся и посмотрел на Петра, и Петр вспомнил слово, сказанное Господом, что мы читали. Петр отрекся, отступился, он ругался, а в ответ получил только взгляд любви, милости, прощения. И вопрос, ты меня любишь? Сегодня Бог спрашивает у нас, а вы любите меня? А вы понимаете, что я останусь с вами до конца? Верьте в это. Евангелие от Люки 22, 63, 65. Люди, схватившие Иисуса, глумились над Ним, избивали Его завязав ему глаза и спрашивали, «Ты же пророк, так скажи, кто ударил тебя?» И многими другими оскорблениями они осыпали его. Откуда у Иисуса сила не оскорбляться, не обижаться? Это сила прощения. Сила любви равняется силой прощения. Без прощения любви нет. Но Петр, выйдя, горько заплакал. Это мы читали в конце стиха. Здесь очень большая разница, когда человек упал, спотыкнулся, отступился, или же он застрял в этом грехе, застрял в том, что он любит, и он там совершенно слепой, потому что он хочет в этом дойти до конца, но он потеряет, там победы не будет. Праведный упадет семь раз, но поднимется столько же раз. И если упадет, то только вперед. Самое важное, чтобы осталось желание быть с Иисусом. Петр после падения сам себя презирал. И это самое тяжелое. И я с этим вчера и тогда боролась. Я знаю, что Иисус знал это. Мне было невыносимо из-за самой себя. И из этого положения надо иметь силы выйти сумев простить и себя. одно дело это освободиться от презрения там окружающих кого-то или немилости, это совсем другое. Но бороться и освободиться от своего презрения, отношения к себе, это тяжелее. Исая 43.25, это стих, подарил Бог сразу после этой мысли. Но я, Бог твой, прощаю тебе непокорство, ради себя самого прощаю и грехов твоих не вспоминаю. Это как глоток холодной воды. Так относится к нам Бог. Если бы Петр и любой раскаившийся человек смог бы вновь прожить эту ситуацию, где он упал, и это мгновение, где он оплошно сделал, то сделал бы по-другому. Это Петр. Это характер того, кто хочет делать, что Бог хочет. Но Бог видит в наше сердце, Он видит, что мы на самом деле желаем. На самом деле мы не можем солгать. Желаем ли мы делать то, что правильно? Или мы желаем все время делать то, что мы придумали? Спасибо Богу за Его милость, которая видит дальше. Действительно милость, которая видит дальше, чем наши глупые поступки и глупые желания. Это десятая заповедь. Бог все равно любит. Это Петр. И очень такое лицо. Я дошла до этого вчера, изучая и ночью. Думая над всем, что я понимаю Петра, что теперь, как он, прожив все это и увидев милость Божью, сказал, что он не годится для того, чтобы его распяли так, как Иисуса, что он должен быть голова внизу. Я очень это понимаю, потому что я сказала Богу, что Я тоже не могу. Я, я не могу. Имени Его говорит, потому что недостойно. Иисус позвал Петра обратно, мне это помогло. Иисус позвал Петра обратно на служение, невзирая на Его ошибки. И Он сказал: Корми моих овец. Это самое но самое-самое невероятное. Евангелие по Иоанну 21, 15-17. Это делать смиренным и низким духом, когда ты ошибся, и тебе дают новую возможность. Только это смиряет. Я знаю, почему Богу так трудно давать нам удачу. Удача делает нас дерзкими. Удача портит наше понимание, нашу нежность к Богу. Удача делает нас самоуверенными, и мы не спрашиваем больше. Неудача делает нас смиренными, низким духом, и в этом случае не забудется, как мы пали, какую милость мы получаем взамен. Этот же слабый апостол Петр, но в своих дальнейших письмах в Новом Завете он много говорит о смирении, как раз он говорит о смирении. Гораздо больше, чем кто-либо из других апостолов. Первое послание апостола Петра 5,6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Послание Якова 4,6. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». У нас целая проповедь на эту тему. Бог противостоит гордым, себя любимым, думающим, самоправедным, религиозным. Он желает дать милость, но милость можно дать только тому, который ее нуждается. Бог видит в сердце, Бог идет дальше, чем то событие, которое нас измучило. Где мы упали от того плохого, что мы сделали, Он видит и смотрит в сердце. Нельзя и не надо застревать на неправильных рельсах отступления. Надо делать то, что правильное и доброе. Бог готов нас поднять всегда. У Него единственный вопрос для нас сегодня. Вы меня любите? Каким будет наш ответ на этот вопрос Иисуса? Это очень важно, потому что благодаря нашему правильному ответу мы сможем увидеть, как нас хочет преобразовать Господь и какими увидеть, чтобы мы не остались святыми грешниками. Я искала в духе пророчества, чтобы нам сейчас... Это один из послед, последних слайдов, последний. Вы его просто читайте, это в Баранафе. Какими вообще Бог хочет нас видеть, какими мы должны быть? Я так далека от этого. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждание святым и свои Богу. Эфизианам 2,19. Иисус сказал... Все грядусь скоро, а мы верим в это, мы живем так, что он скоро уже ждет. Мы ждем этого. Мы должны всегда помнить эти слова и действовать согласно своей вере. В скорое пришествие Господа и во то, что мы, странники и пришельцы на земле, нужно прилежно использовать все средства благодати, чтобы любовь Божья могла вполне изливаться в душу. Нам не хватает любви. Когда я кричала там на коленях, я кричала от отсутствия любви. И мне было страшно, что вся эта масса погибнет. Мы должны всегда помнить эти слова. Мы должны ждать пришествия Господа и верить в то, что мы странники-пришельцы на земле. Нужно прилежно использовать благодать, которая нам дается, чтобы наконец-то впустить любовь в сердце. Ваша христианская жизнь должна быть деятельной и мужественной. Почему мужественной? Деятельное и мужественная – это люди, которые сейчас в окопах, которые борются с войной. И какая привилегия за них молиться? Это честь и слава Господу, что можно за этих людей молиться. Я дрожу, когда молюсь, потому что мне стыдно. Вы можете достичь высшего идеала, указанного вам в Писаниях, и вы должны достичь его, если являетесь детьми Божьими. Ни больше, ни меньше. Высший изъял. Вы не можете стоять на месте. Вы двигаетесь либо вперед, либо назад. Либо вперед, как Петр, либо назад, как Иуда. Будет ли ваше развитие как христианина ограничено? Или вы достигнете большего прогресса в духовной жизни? Люди могут ходить в церковь 10, 20, 30, я не знаю, может, сто лет, и все равно быть на какой-то точке и не двигаться. Там, где есть духовное здоровье, там есть и рост. Это невозможно по-другому. Дитя Божие возрастает до полного возраста во Христе. Для совершенствования предела пределов не существует. Мы всегда будем расти. Главное бы не остановиться. Люди, которые должны быть сильными и твердыми во Христе, похожи на младенцев. Так пишет Пророк младенцев в понимании и практическом знании служения Святого Духа. Мы ничего не знаем, вот поэтому сейчас рождаются проповеди о крещении Святым Духом. Первая, вторая, третья, четвертая. Их, по-моему, пять будет. Имея за плечами многолетний опыт, они разбираются только в начатках грандиозной системы вероучения, которая составляет христианскую религию и не больше. У них нет понятия совершенстве личности, которая получит одобрение хорошо. Нам нужно одержать великие победы, и мы потеряем небеса, если не одержим их. Плотское сердце должно быть распято, ибо его, естественно, тянет к моральной нечистоте, а потому концом будет смерть. Молитесь, чтобы могущественная сила Святого Духа, словно электрический разряд, давайте будем за это молиться, словно электрический разряд, воздействовала бы на наше пораженное параличом сердце и заставила забиться каждый нерв новой жизнью, поднимая нас, вас из мертвого, земного, греховного состояния к духовному здоровью. Таким образом вы станете причастниками Божественного естества, и в ваших душах отразится образ того, чьими ранами вы исцелились. Бог сегодня спрашивает от нас, вы меня любите. Я начала уже дальше как бы думать и писать, но не смогла не, не написать еще эти тексты, потому что в них Бог говорит, почему мы теряем поржение. Римлянам 12.2. «Не сообразуйтесь с веком Сим. Не сообразуйтесь, не делайте так, как здесь люди делают, как век, как неверующие делают. Успех, который земной успех, это не наш успех, это не небесный успех. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия»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 Ефесянам 4, 17, 18. Мы должны отличаться, как звезды небесные. Сила, которая дана верующим, которая Иисус сказал, что когда Он уйдет, сила Святого Духа, она должна быть нашей. И я очень хочу просить о Бога теперь, чтобы Он дал эту силу нам, чтобы Он дал нам понять, как ее принять в себе, чтобы в действительности... Помочь людям, так помочь, как это делает Иисус, не быть последними, а быть первыми. Вы хотите за это помолиться, дорогой Небесный Отец? Прости нас, пожалуйста. Наше сердце такое медленное услышать тебя и разум, и мы часто идем вперед ангелов и не слушаем тихий голос Святого Духа, делаем свои дела, падаем и не видим Тебя, не спрашиваем у Тебя. Мы сейчас просим, чтобы Ты дал нам всем действительное покаяние от наших желаний, от нашей жизни, и дал нам обновление ума и разума, чтобы увидеть Твои желания и Твой путь в нашей жизни — и где далеко бы мы не были, где бы мы ни были, близко, далеко, но чтобы мы выбрали Тебя. Боже, научи нас любить Тебя не устами, а сердцем. Освободи нас от всякого эгоизма, освободи нас от чёрствости, освободи нас от плотских мыслей, от всего того, что гнетет нас. Ведь Ты пришел, чтобы дать нам абсолютную свободу от этого. Дай нам свободу любить в любом случае. Дай нам свободу прощать. Дай нам свободу помогать. Дай нам свободу принимать Твои дары, а самое главное – плод Святого Духа, который есть все, что приходит с крещением Святым Духом. Покрести нас, пожалуйста, нашу маленькую общину. Благослови нас, пожалуйста, и наш маленький труд на заводе – Благослови, пожалуйста, чтобы мир, который не знает Тебя, увидел Тебя воистину. Благодарность Тебе и поклон за Твое прощение, за то, что Ты не смотришь на наше прошлое, а даришь нам сегодня будущее. Пусть оно будет Твоим. Именем Иисуса Христа. Аминь.